Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня с вами Кирилл, администратор канала Самое Интересное. Сегодня с нами с вами пойдет обзор часов G-Shock. Которые заказал с сайта Алиэкспресс. Сейчас покажу вам сами часы. Вот сами часы. Со ну, сам начнем с самого начала. Первое. Доставка. Заказала часы. В январе, где-то ну, 28-29 числа, пришли в феврале, где-то 25 -го. Доставка при... около 30-25 дней была где-то так, что очень порадовало, очень быстро. Он пришел на почту, взял упаковку, распаковал. Часы упакованы очень плотно и хорошо, качественно. Достал ни одной царапины, очень хорошей упаковки. Ни царапин, ничего, ничего, короче, нет. Второе. Часы очень красиво, хорошо смотрятся. Спортивные. Можно бегать по утрам, заниматься в зале, в качалке. Третье. Все работает. Каждая кнопка, клавиша. Ну, вот, смотрите, хотя бы одну продемонстрирую, продемонстрирую вам. Вот. Часы тут есть. Будильник. Часы, будильник, секундомер. Все, что захотите. Определенные таймеры. Так, ремешок очень удобный, на запястье, на руке не натирается. Здесь вот, вот выпечатано дешок, вот. Так, также работает подсветка, что очень радует, вот. Подсветка очень хорошая. В темноте очень ярко, даже можно посветить. Так, также с часами была инструкция. Вот, вот. С одной стороны там написано на японском, другом на английском, что можно очень легко разобраться. Также часы очень легко настраиваются. Стильные, красивые, спортивные часы. Так, что можно еще сказать? Так, да, также еще, вот это точная копия часов G-Shock бренда g фирмы Casio вот здесь, видите? Protection g -Shock. не напечатано, как на китайских поделках ну просто, который можно стереть легко вот так ногтями, а вырезано вот, видите? g -Shock. гравировка, короче, вырезана и покрашена в серый цвет очень красиво смотрится но это идеальная копия, ее никак нельзя отличить только если, например, взять вот, вскрыть, ну и посмотреть что там, что к чему так никто же, например, ты будешь эти, никто из этих человек скажет, что что, китайские часы, поделка там, копия. да я посмотрю. Не будет никто тебе такого говорить. Так что очень хорошая копия часов. Вот, еще раз посмотрите. Очень красиво. Цвета военного. Американцы такие носят. Военные. Так. На руке очень красиво нормально смотрится. Вот. Так, а, еще барометр. Барометр здесь есть, стрелка нарисован. Ну, есть, но они не работает, так как это не оригинал и, и не подделка, а чистая копия. В копиях, как обычно, барометр не работает. Тут только работает вот стрелки, минутная, часовая. Барометр не работает. Так, также здесь написано вот. Casio VR 20 бар. 20 бар. То есть, водонепроницаемые. И прочные. Так мы их уже проверяли. Заливали водой. И пробовали кидать об стену. Результат хороший. Ни царапины, ни стекло не поломано. То, что очень радует. Также с ним пробовали уже купаться в бассейне. Ходил в качалку, бегал по утрам. То, что привлекает Привлекал друзей, спрашивали, сколько стоит там. Даже некоторые хотели купить там за 6 тысяч. Вот так вот. Идеальная копия. Всем советую заказывать эти часы. Всего 800 рублей, представляете, 800 рублей копия. У нас тут в Москве копия стоит, ну не, не как на сайте Алиэкспресс, Прямо точно такие же проверял. Не 800 рублей, а 5000 копия в Москве у нас, в торговом центре. А тут всего заказал с сайта Алиэкспресс за 800 рублей. Представьте себе разница. 5 тысяч и 800 рублей. На 4200 рублей разница. Лишь лучше заказать с сайта Алиэкспресс, сайта чем покупать в каком-либо магазине или в торговом центре. <coughs> так что всем советую заказывать эти часы. Очень модные, стильные, спортивные, красивые. Все работает. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал.